Возможно, еще одна интерпретативная проблема. У нас предикторы ранжированы. Какие сильнее влияют, какие слабее влияют. У нас разные предикторы имеют разную шкалу. Этот 11-ранговый, этот тоже 11-ранговый, этот 8-ранговый. Получается, что разные единицы у разных предикторов весят по-разному. Если нам интересно сравнить удельные... Роль единицы, стандартизованной, нам нужно стандартизовать наши переменные. В SPSS в линейной регрессии автоматически производится стандартизация, в логистической регрессии не производится такая стандартизация, поэтому если мы хотим стандартизовать переменные, чтобы увидеть стандартизованные коэффициенты, мы должны будем создать такие переменные сами. Это производится в SPSET Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives, выбираем нужные нам э, предикторы, ставим галочку Save, Standardized Values. У получил стандартизованные переменные, запускаю уже на них логистическую регрессию, переношу часть полученной таблицы в Excel и вижу, что коэффициенты, я подписал стандартизированные коэффициенты, Имеет уже другую структуру, например, тип контракта играет теперь самую большую положительную роль, а до этого тоже большую роль, но все-таки поменьше, чем проживание в Исландии. В общем, можно видеть, что структура несколько поменялась. Интерпретируем мы, конечно, именно вот эти коэффициенты, потому что у нас сами переменные, исходно не стандартизированные, и отклик у нас не стандартизированный. Если бы мы стандартизировали отклик, в принципе, мы могли бы работать с стандартизированными коэффициентами, но их труднее интерпретировать. Дальше. Если бы у нас была практическая задача, нам, возможно, было бы интересно найти типаж, который наиболее склонен к вступлению в профсоюз. Как его найти? Нужно взять те предикторы, которые имеют положительные коэффициенты, а если брать наборы предикторов, относящихся к исходным категориальным предикторам, надо выбрать наибольший, положительный. Вот я их желтым подсветил. Итак, это люди с характеристиками как контрольной группе, за исключением того, что живут в Исландии, Работают в крупной организации, являются мужчинами, с хорошим здоровьем, доверяют людям, точнее не доверяют людям. Это я не тут.